Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами на канале ТОП-САД и рассказываем о посадке томатов в теплицу. Вот э, некоторые там, о, извините, перцы. Вот э, некоторые перцы мы уже посадили и используем универсальное удобрение от Organic Mix. Сейчас посмотрим, как это будет у нас происходить. Так, Итак, вот выкопали луночку готовили. Засыпали Паканчик. удобрения органик микс. Уже засыпали. Часть оставили. Одну и вторую. теперь да, вытаскиваем наш томат. Так. Так. Так. Ставим и... его в луночку. Видите, прям все прям ручки, ручки, очень ручки. хорошо подошло. Так. так. И теперь прижимаем. Вон. Вдавливаем. Вдавливаем. Делаем. Окочиваем бороздочку такую Сея. с углублениями добавляем оставшийся органик микс, чтобы у нас продолжал работать. Так и все это закрываем. А поливать? Обязательно, как же без, без полива, полива это не пройдет. И поливаем. Побольше, побольше, не жадничай. Маловатого ты дала, маловатого. Я еще потом валю. Итак, удобрение универсальное. Это для овощей мы использовали. Что сюда? Ну, вы, наверное, сами можете прочитать, но ты просто озвучь. Стимулятор роста – уникальная разработка на основе морских водорослей. Способствует упругости растения, насыщенному цвету листьев, повышает устойчивость к низким температурам, уменьшает стресс при посадке, рост иммунитета растения и сопротивляемости к заболеваниям. Ура. Так что... Вот такую. Ну, по прошлому видео мы вставим вам подсказку, какие в прошлом году у нас были здесь э, перцы. Перцы, э, ну и, не знаю, из полголовы. Вот так вот вырастает. Ну, кстати, здесь. в прошлом году мы тоже пользовались а удобрениями Organic Mix. Отлично, господа. Подписывайтесь на канал Топ Сад". Мы готовы поделиться самыми последними технологиями в саду и огороде, чтобы у нас и у вас урожай был полный чаш. Вы не испытывали никаких проблем с получением настоящего изобилия. И это давалось вам легко, просто, весело и очень быстро. Топ-сад Ратман, друзья. Удачи на даче вместе с перцами. С да. перцами в придачу. И самое главное не забудьте поставить номер э -э, томата. Это означает, какой сорт у вас И послушный. заведите обязательно дневник. Без этого информация потеряется и вы теряете, можно сказать, урожай. Всего лучшего.